Хотите жить дольше, не всегда доживает до глубокой старости, но можно поправить это, попробовать это исправить. Облысеть. У мужчин, которыми полосели до 30 лет, уменьшается риск заболевания раком простаты. КОГО? КОГО, БЛЯТЬ? Ты полысел до 30, и у тебя меньше шанс заболеть раком простаты? Вы же знаете, что такое простата? Это в попе вот, ну там сперм, секреция, ну короче, у мужчин. Как это вообще связано? Че за хуйня? Это не может быть связано. Имеет светлые волосы. У людей со светлыми волосами побертатный период начинается позднее. Че? Жизнь на 0,4 года больше. Ага, ну давайте, короче, я буду это. Я не лысый. Я имею... У меня же светлые волосы. А вообще как считается? Ну, типа, не темную. У меня однозначно не темную. У меня русые, а русые это считается светлый оттенок. Получается 0,5 лет. Я проживу дольше. Вести себя по-детски. От веры в то, что вы молоды, ваше тело не стареет. Реально? Ну, я, я, Нет, не веду, наверное, себя. Пользоваться зубной нитью. Я не пользуюсь. Заниматься йогой? Не занимаюсь, я не долбоеб. Прожить в космосе год. Чё? Теломеры реагируют... регенерирует при отсутствии ревитации. Поехали в космос, мужики. Изначально возьми 70 лет. Но мы потом просто приплюсуем к этому все. Родиться в Европе. Средняя продолжительность жизни в Европе 80 лет. Э, Европа охуела что ли? Я в Сибири родился. Отказаться от телефона. Ну не прямо сейчас. Сначала досмотрите это видео. Угу. И всего лишь на 1,8 года, блядь. Да я лучше сдохну пораньше за телефоном попозже. Пить кофе каждый день. Не стоит забывать, что кофе не дает усваиваться витаминам и вымывает их. В смысле, блять? Серьезно? То есть, когда я пью витаминки вот свои и кофе и комнаты это запиваю это пиздец? Че? Че? С этого момента я не пью кофе. Шечу. Быть ниже среднего. Чем ниже человек, тем выше шанс, что у него есть ген замедляющий старение. Иметь детей и родители получают эмоциональную поддержку. Но не всегда. Пиздец, ахуеть, эмоциональная поддержка от ребенка. Употреблять куркуму. Куркума содержит куркумин, который замедляет старение. Я употребляю куркумин. Кстати, вот, блядь, наверное, вот вы точно не ожидали, что среди вот этого всего я скажу, да, я, блядь, употребляю куркумин. Плюс 2, и а мне, мне, мне выписан куркумин. <с> Без шуток, я пью куркумин. Работать врачом. У работы врача куда больше минусов, чем плюсов. Ладно. Читать ежедневно. Чего не помогает сохранять рассудок? А как это увеличивает жизнь? Медитировать. Я не долбоеб. Учиться в университете. Продолжительность жизни тех, кто учится куда выше. Но ну, это огромный стресс. Я понял. Работать на работе мечты. Работа, которая вам по душе повышает продолжительность жизни. Сюда. Плюс 3,5. Я ютубер. Есть йогурт регулярно. Йогурт отличный источник пребиотиков. Не ем вообще. И иметь позитивные инициалы. Чего? Звучит странно, но чем благозвучнее ваши инициалы, тем дольше жить. Инициалы типа Воронцов Данил Вячеславович. ВДВ, блядь! Или что? Позитивно? ВДВ, блядь. За ВДВ! Достаточно позитивно, по-моему, да. Плюс 4... Запятая 5, какого хуя здесь написано 48, не знаю, напишу 5 вот. Поучаствовать в Тур-де-Франс, нет Выпивать бокал вина, следующее показать, что красное вино снижает риск инфаркта Даша, идем бухать а, а сколько, ну а если типа ну 10 бокалов вина вся валить? Ты че, выпивать бокал вина, ну бывало а насколько часто тут не написано? Типа каждый день, раз в неделю. Ну, допустим, выпиваю иногда. Иногда. Есть жареную рыбу. В жареной рыбе много омега-3, которая очень полезно. Блядь, да я, я, я пью таблетки омега-3. Иногда рыбу. Плюс 5. А, родиться женщиной. Каву осуждаю, блядь! В смысле родиться женщиной плюс пять лет? Чё, охуели? В смысле... В смысле, блядь? У женщины больше социальных связей и меньше риска в жизни. В смысле, блядь? Ты че, охуел создатель теста? Ты чё, охуел, блядь? Сексист? Сексист! Создатель теста. Поучаствовать в олимпийских играх. Есть перец в чили. Согласно исследованию, переда... Ну, не ем конкретно чили. Перейти на японскую диету. рис, рыба, лапша, тофу и маринованные овощи, полезные для здоровья. Рис особенно, блядь. Лапша, нахуй. Чё, ёбнутые? Как лапша и рис могут быть полезными? Это абсолютно пустые блюда. Просто крахмал, блядь. Жениться, выйти замуж. Хорошо, когда есть человек, на которого всегда можно... Даша! Даша! Давайте я в скобочках себе запишу. Плюс э, 5,75. Завтра поедем в ЗАГС. Регулярно ходить по магазинам. Поход по магазинам, помогать строить социальные связи. в магазин такой бабушка классная сумка <смех> йоу мужик у тебя очень крутая борода я в тебе ее почесал женщина у вас такие классные причина задницы йоу я бы вам кукурузы как это как это как то в магазине знакомится? у вас была хоть когда-то ситуация когда вы с кем-то познакомились блять магазин да ни у кого такого не было, какие социальные связи Че за бред? Регулярно я каждый день хожу в магазин. Допустим, я строю себе социальные. За... Как это увеличивает жизнь? то вообще. Бред, блядь. Жить в стране с теплым климатом, не забывайте про солнцезащитный крем Плюс 6,2, Калининград считается теплым достаточно городом Когда Каждый год ездить в опуск, вам нужен отдых, он просто необходим Да блядь, да братан, я живу возле моря, иди ты нахер, мне никуда ездить не нужно Я все это прибавляю, вот эти две штуки а, Родиться в Гонконге Понял, ходить в церковь каждую неделю Ищение церкви так же полезно, как и бег. Поняли, мужики? Зачем бегать? Иди помолись. Пиздец. Что за идиот составлял этот тест? Такая хуйня. Упражняться 2,5 часа в неделю. Даже умеренной активности вроде ходьбы отлично пойдут. Окей, я занимаюсь. Допустим. Ой, блядь, я 2,5 прибавил. Если я прибавил 2,5, 7 минус 2,5 это будет 4,5. Плюс 4,5. <связь> Есть темный хлеб и бур рис. В них содержится отруби, а отруби супер полезная клетчатка. Нет, это просто клетчатка. А также помимо отруби, это просто ебаный крахмал и просто ебаные углеводы, которые быстро усваиваются. А... Почему именно темные? Потому что <связь> усваивается лучше. Не согласен. Ну, вообще, возможно, да, только тут написано, есть темный, и, и, темный хлеб и бурый рис в сравнении с белым хлебом и белым рисом. Тогда бы согласен был, но так хуйня. Но я типа не ем вообще хлеб, а рис я бурый ем. Плюс 7,2. Быть старшим ребенком. Старшие дети могут дожить до 100 лет, вероятность выше на 1,7, чем младшие. Почему? Жить за городом, далой городскую жизнь. Охуенный аргумент. Стать веганом. Растительной диета отличное решение. Вы также помогаете природе. Не, ну это, это, это, это, это тест точно идиот ебаный составлял. Веганом стать дольше проживешь. Чего? Чего, блять? Как сука? Как нахуй? Пусть не будет хватать нужных веществ, минералов, там, витаминов ебаных. Че за идиот составлял эту хуйню? Поддерживать здоровый вес. Снижая риск диабета и инфаркта. Я сейчас немножечко, конечно, подъебланился, но. В целом стараюсь поддерживать. 72.5 равно 5.5. Ну и по. Ладно, еще один прибавлю. У меня 68 и 35, если что тут получается, пока что. Снижает риск диабета и инфаркта. Блять, а я вот это записал? Да. Записал. Иметь более трех близких друзей. Считается, что одиночество так же вредно, как курение сигарет. А что такое близкий? Допустим, у меня есть близкие люди, которым. Ну, не ИРЛ. и ИРЛ, и у меня вообще только один друг. Наверное, у меня этого нет. Уметь прощать, способен прощать снижение уровня тревожности. Ребята, я вчера провел амнистию. Я разблокировал вообще всех забаненных людей у себя на канале. Поэтому я умею прощать. Я считаю я очень добрый добродушный человек есть 5 фруктов или овощей в день фрукты и овощи обеспечивают нас всеми необходимыми витаминами 5 фруктов или овощей, да пиздец да у меня желудка не хватит столько фруктов сожрать вы чё как можно 5 овощей в день сожрать еще блять ну другие, другую пищу то есть мне реально хотят стань веганом блять жри помидоры да не поместится в тебя даже 5 фруктов в день. О, прикинь, у тебя есть обычный какой-нибудь гарнир, да? Там, не знаю, гречка с курицей, и ты себе еще 5 фруктов соваешь. Это невозможно. Быть владельцем собаки. Жить половой жизнью. Благодаря сексу выделяется огромное количество эндорфинов. Но я живу половой жизнью и занимаюсь сексом, реально. Извините, если что, ребят, если кого-то обидел. Смотри, я ты охуел? Все я правильно сделал, я убавляю минус. Минус один я тут сделал, все, я минус один сделал. Я занимаюсь сексом, вот, поэтому я на 11 лет дольше проживу, а вы, ну, детственники, извините. Все впереди, пацаны, все у вас будет рано или поздно, не переживайте, не очкуйте. За что? Ну, извините, извините, все будет хорошо, все впереди. Практиковать голодание Интенсивное интервальное голодание Повышает уровень энергии, бодрости ума Я когда интервально голодовать пытался ну, то есть, чуть-чуть с чувством легкого голода уходил И, в принципе, мог полдня не есть У меня голова болела, пиздец Смеяться более 17 раз в день блять, я, я ежедневно стримлю Поэтому плюс 12 лет Я каждый стрим практически ржу, как собака Соблюдать режим сна Во время сна, все, тело восстанавливается Да ну нахуй Ну, у меня, кстати, режим Я 12 ложусь, в 9 просыпаюсь Жить с целью. Цель это ключ к долгоетию. Плюс 15 получается. Быть одним из самых богатых. Проложительность жизни бедных около 63 лет. А, -а сколько я должен зарабатывать? Что значит самых богатых? Я не сам богатый. Выиграть в генной лотерее. Сотни генов могут позволить вам дожить до 100 лет. А как мне узнать? Но все, что могу сказать, мужики, если средний э, уровень жи, средняя продолжительность жизни это 70 лет, я проживу около 200 лет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, пока, пока, пока, пока, я ваших детей переживу. И, и внуков ваших переживу. И, и всех переживу.